Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет девам август месяц. Записываю я это видео с очень красивого городка Равин в Хорватии, где я живу летом, спасаясь от лондонских дождей. Ну что ж, начнем мы с общей картины месяца, а потом поговорим о каких-то конкретных событиях.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 6 августа Солнце в напряженной позиции к Урану. И у вас это конфликт, конфликт между вашим желанием свободы, свободой передвижения, может быть, даже исследования, исследования каких-то других стран, чужих культур. Причем вас может будоражить даже вот какое-то желание встретиться с кем-то или с чем-то необычным. Необычные люди, чужие культуры, поездки за границу, но большое «но» что-то вас держит, какие-то страхи, может быть, даже какие-то психологические настройки. И вместо того, чтобы следовать вот этому своему желанию, исследовать мир, вы, наоборот, удаляетесь от него, уединяетесь. Кого-то, может быть, удерживает здоровье, ведь 12-й дом – это отвечает за закрытые учреждения, больницы. Ну что ж, мои дорогие, вам надо преодолеть ваши страхи, неуверенность в себе и позволить себе вот следовать своим желаниям. 8 августа состоится новолуние. Новолуние будет в вашем тоже 12-м доме гороскопа. Вот тут-то может и произойти переворот, переворот в вашем подсознании. Новолуние ⁇ это всегда что-то новое, входящее в нашу жизнь. И все, что вам нужно, это просто позволить этому новому войти в вашу жизнь. Не сопротивляйтесь. Что символично, это то, что ваше следующее новолуние в сентябре, оно будет в вашем первом доме, то есть в вашем личностном секторе, где вы будете вот как раз и осуществлять все эти новшества. Так что этот месяц для вас – месяц подготовки, то есть период перемен, перемен в вашем сознании и вашем подсознании. 10 августа. Планета Венера – в оппозиции к Нептуну. Ну и первое, что приходит в голову, когда я вижу эти две планеты в такой позиции, это когда мы говорим, кто я, причем я с такой большой буквы, а кто ты? Я Венера, красавица, умница, женщина с большой буквы, а ты кто? То есть задаемся вопросом. Но все это может относиться и к мужчинам. Нептун в вашем седьмом доме гороскопа. Это у нас сектор отношений, брака, партнерства. И некоторые из вас явно увидят своего партнера или партнершу в реальном свете, без розовых очков. А это свойство Нептуна – надевать на нас розовые очки. Так что вам решать, что дальше делать в этих отношениях. А если вы встретили нового человека, то навряд ли эти отношения будут развиваться в каком-то правильном русле, потому что Нептун, он обычно запудривает нам мозги. Ну, а по седьмому дому у нас также проходят бизнес-партнеры, и тут тоже надо остерегаться какого-то обмана, недопонимания, особенно если вы подписываете какие-то контракты или документы, так что будьте осторожны, мои дорогие. 11 августа Меркурий. Меркурий, Меркурий, входит в ваш первый дом гороскопа, а это наш личностный сектор, то есть я с большой буквы. Ну и когда в этот сектор входит Меркурий, планета коммуникации, то есть у нас любые договоры, переговоры, все у нас проходит успешно. Мы знаем, чего мы хотим и как правильно этого требовать. Вы знаете, он, Меркурий, он даже добавит какой-то уверенности в себя. Может быть, кто-то из вас даже решит пойти учиться или повышать свой уровень образования, а кто-то преподавать, так как Меркурий отвечает за образование. Но Меркурий – это еще и коммерция. И те, кто работает в торговле или занимается коммерцией, тут то тоже вам может сопутствовать успех. 16 августа Венера. Венера меняет знак и входит в знак зодиака «Весы». А это ваш второй дом гороскопа, Венера управляет этим знаком, ей здесь очень комфортно, тем более это сектор денег, а Венера символизирует финансы. Ну, Венера поможет вам улучшить даже какое-то ваше материальное благосостояние, но вы можете еще и потратить деньги, но потратить деньги на предметы роскоши для себя. Кого-то из вас может особо порадовать покупка каких-то ювелирных изделий. Но второй дом – это еще дом самооценки, и вот ваше финансовое благосостояние будет повышать вашу самооценку. То есть чем выше ваше финансовое благосостояние, тем увереннее вы чувствуете в себе. А еще, когда Венера в этом секторе, вы можете встретить свою любовь. То есть человек может быть обеспеченный, либо он работает с деньгами, может быть, финансист или работник банка. 19 августа. Уран начинает процесс ретроградности. Но, честно говоря, это к лучшему. Уран – бунтарь, а тут он немного утихомирится. У вас это все будет происходить в секторе путешествий и высшего образования. Кто-то из вас может поменять планы, связанные с путешествиями в дальние страны или за границу. Кто-то вместо каких-то, например, удивительных путешествий поедет в давно знакомое место и будет тихо, спокойно себе отдыхать. То есть вместо поездки куда-то в Тибет вы, может, поедете в Крым или на дачу. Относительно образования, тоже могут быть какие-то изменения в планах на что-то более такое практичное, более знакомое. То есть хотели учиться, может быть, на микробиолога, а пойдете учиться на ветеринара. Следующее событие у нас 20 августа. 20 августа у нас оппозиция Солнца и Юпитера. Ну и кто-то из вас во время этого положения планет захочет заняться какой-то знаете, самоочисткой, в первую очередь ментальной. то есть избавиться от багажа прошлых проблем, произвести такую, знаете, какую-то эмоциональную чистку что ли. Ну, процесс не легкий и требует от вас какой-то, знаете, даже внутренней энергии. И кто-то из-за этого захочет побыть в одиночестве, может быть, съездить куда-то на природу, где никого нет, или заняться, например, йогой, медитацией. Ну, однако, вопросы работы могут потребовать вашего внимания и вам придется заниматься вашей работой, вместо того, чтобы отдыхать. 22 августа. Солнце меняет знак и входит в наш знак, Деву, и некоторые из нас, из вас, начнут праздновать свои дни рождения, с чем вас и поздравляю, многие знают, что я тоже Дева, но у меня день рождения в сентябре. Ну, вот в это время надо уделять время себе, себе любимой или любимому, холить или лелеять. Хорошее время заняться своей внешностью, имиджем, потратьтесь на парикмахерскую, купите себе ворох новой одежды, займитесь чем-то, что вас увлекает. Кто-то из вас сменит диету или займется спортом, фитнесом. А от того, что вы будете хорошо выглядеть, вы и чувствуете себя, будете очень хорошо, и самооценка у вас из-за этого повысится. Очень хорошо в это время начинать что-то новое. У вас будет такая высокая уверенность в себе и как бы меньше страхов. По работе это тоже хорошее время, например, говорить с начальством о повышении зарплаты, о повышении в должности. А самое главное, вы будете привлекать к себе внимание. Так что, одинокие девы, пользуйтесь моментом. 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний который называют осетровым, так его называли и индийские племена Северной Америки. У вас оно будет происходить в вашем секторе работы и здоровья. Но ну, и вопросы, связанные с вашей работой или со здоровьем, могут быть очень актуальными. Ведь обычно э, полнолуние, оно как фонаря высвечивает именно те секторы, в которых оно происходит. Но полнолуние – это еще и завершение. Вы можете, например, закончить какой-то проект по работе, завершить какой-то заказ. Кто-то решит уйти с работы. Но не, самое главное – не делайте ничего сгоряча на эмоциях. Э, то есть подготовьтесь к уходу. А кто-то просто поменяет график работы. По здоровью. У тех, у кого были проблемы, например, связанные со здоровьем, они могут… Э, просто перестать вас беспокоить или вы справитесь с какой-то вредной привычкой например вы перестанете есть сладкое или откажетесь от алкоголя побудете в таком знаете более чувствуете себя будете лучше 30 августа меркурий меняет знак и входит в ваш второй дом гороскопа а это наш финансовый сектор а также сектор ценностей ну что ж планета меркурий планета интеллекта и коммуникаций очень хорошо в это время планировать свой бюджет, развивать, например, свой бизнес. Если вы принимаете какие-то важные финансовые решения, то вы все хорошо обдумаете, прежде что что-то предпринять. А кто-то потратится, купит какие-то гаджеты, новый компьютер или какую-то программу компьютерную, которая поможет вам в работе или в вашем бизнесе. Меркурий он у нас еще отвечает за нервную систему и может, знаете, вызвать какое-то постоянное беспокойство о своих финансах. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на август. Всех дев с наступающими днями рождения и до новых встреч, до свидания.